Всем привет, с вами Черри, и это уже пятая часть постройки города Майнсруфт-Сити. сегодня у нас автовокзал. Да, вот, вот так в моем представлении выглядит автовокзал. М -м, не знаю почему, хотя я уже был на автовокзале, и даже знаю, как выглядит он. В принципе, тот автовокзал, на котором я был, очень даже похож на этот. Ну да, немножко только из снаружи. Значит, снаружи у нас тут стоит машина работника, который работает тут. Вот такая вот белая с номером тоже. Ну, это не важно. Автобус, вот такой вот автобус у нас теперь по всему городу будут вот такие автобусы стоять из э, Новуда в Майнцруф-сити. Новуда это, ну, понимаете, нет нету города. И поэтому он типа оттуда, из ниоткуда приехал сюда. В куда? значит э, пройдем внутрь внутри у нас тут э, сидят люди и ждут автобуса э, вот здесь типа ну, типа их расписаний бла-бла-бла-бла-бла в общем я думаю вы поняли значит э, вот тут это туалеты то есть 6 кабинок туалетных вот, опять же туалет должен быть везде вот здесь у нас э, магазинчик, это у нас автомат с э, газировкой, это мороженое, типа. Здесь полки с едой и касса. И вот тут у нас... Э, да, проходи ты, давай. Значит, вот тут сидит как бы глава, которая отвечает за проезд людей не на автобусе, а на... Ну и на автобусе, конечно, сюда. То есть э, люди заходят, он дает им билетик и они могут ну могут сюда зайти еще обычные люди у которых есть своя машина чтобы выехать от города они приходят он им дает разрешение и они уезжают в общем все равно чтобы выехать а здесь уже как бы оператор который связывается с теми кто сидит в автобусе и передает им то есть ну в общем ну да, в общем вот тут сидит оператор, передает им бла-бла-бла, бла-бла, типа есть, кто нету, ехать не ехать, в общем как-то так. Ну да и все, это в принципе все, такой вот небольшой. Я же говорил, что этот будет в этом городе, так что вот, ну вот тут как раз на краю. Дальше здесь можно будет уже что-нибудь. Ну что ж. Все. Это был автовокзал. Всем спасибо за просмотр. Удачи и пока еще. Увидимся.